Привет всем! Сегодня решил проверить тех техсостояние машины, беглое, проверим, жидкости у нас норма, ничего, если бы, если бы протекало, значит где-то утечка, охлаждающая жидкости была, тормозная жидкость в норме, нормально там. Пополам между минимум и максимум пойдет. Сейчас у меня ремень гремовский пищал. Заценим. Заценим. Ремушок. Это... Глянем, проверим натяжение, что-то меня забеспокоил. Сейчас, три болтика, сейчас глянем, что он там у нас Забеспокоил. Сейчас глянем. Так, срезала и дали, как ждет. Это меня она. Я вам даже поближе. Вот видите, вот резинку. Это меня съела, а ролик, абортик ролика с этой стороны. Ролик стоит там. Вот он. Вот. Ролик съела вот, с этой стороны резала и срезала об эту сторону. Чтобы более-менее или как-то поставить в норму, я под ролик под ролик вот с этой стороны делал шайбочки, шайбочки вырезал. Шайбочки я вырезал э, из-под пива пивных банок резал полумесяц делал и чашечки подставлял если что-то можно в интернете эту схему найти нет то кому надо будет покажу сделаю наглядно разберусь равно проверить надо будет метки натяжение нормальное хотя хотя не мешало бы немножко бы и подтянуть на свободном падении нет вообще надо будет подтягивать ходит надо подтягивать а чуть-чуть надо подтянуть нормально ремушок вот сейчас я вам, сейчас я вам покажу о это все последствия обрыва ремня не вовремя оборвало ремень и погнула вот эту гайку Плюс вдобавок сразу э, сломалась помпа Я ее переделывал Переделывал помпу И соответственно после всего делал вот это вот Заделывал Так что смотрите постоянно ремень Если это какой-то дефект, то убирайте ну, У меня есть, но он незначительный Ничего такого страшного нет Так что вот так вот ну вроде бы все ремушок нормальный сейчас только потяну его и все будет нормально все будет отлично все масло я проверял недавно там чисто всё. я только менял его ну все самое главное метки не уходят не там не там стоят на месте фильтр Воздушный, чистил так что так, проверка завершена, беглая, самое основное проверили, э -э жидкость на месте, ремень в норме, э -э генератор тоже, натяжение нормально, ни скола, ничего, ремушок на месте, все. Тормозная жидкость, охлаждающая, охлаждайка, все на месте. Вот так вот беглые осмотры произвели. Спасибо большое за внимание, до свидания.